В середине 90-х годов появлялись статьи в газетах, в журналах о том, что в ссср умели делать зомби. Вообще-то приоритет зомбирования принадлежит американскому ЦРУ еще в 50-е годы отдел психологической войны создал специальную рабочую группу задача которая заключалась в изучении методов перепрограммирования личности. Отрабатывались психологические методы разрушения защитных реакций человека. специальными методами человек доводился до состояния нервного перенапряжения и тревоги, а затем после расслабления его психики осуществлялось в американскому ЦРУ еще в 50-е годы отдел психологической войны создал специальную рабочую группу, задача которой заключалась в изучении методов перепрограммирования личности. Отрабатывались психологические методы разрушения защитных реакций человека, Специальным методом человек доводился до состояния нервного перенапряжения и тревоги, а затем после расслабления его психики осуществлялось переориентация его мышления. В частных сотрудники 80 учреждений Соединенных Штатов Америки, Канады осуществление этой обширной секретной программы, Положалось. На Западе эту программу называли МК-Ультра. Понятие зомбирования достаточно полное точно определяет три русских слова. ⁇ Надержимость, содержимый, одержатель ⁇ В общем-то, одержимость известна с глубочайших времен, древних времен. А вот психотехника одержания совершенствовалось из века в век во многих странах мира. В 20 веке появились изысканные способы одержания. Ну, допустим, пока у нас телевидение особо не было развито, в середине 20 века силами зла употреблялось так называемое зомбирование людей, во а время показа им, Различные показы им различных кинофильмов. Тензиатры, допустим. Потом и по телевидению. То есть до 24 обычным кадрам в секунду добавлялся еще один. Незаметный для человеческого глаза. Но зато воздействующий на психику подсознательно как бы. В спецлитературе в Америке описана реклама, где используется 25-й кадр. И вот во многих городах Америки после очередного такого сеанса с 25-м кадром, жители прямо-таки осаждали того или иного ближайшего продавца или магазин, где продавалась продукция, которая рекламируется с 25 кадром. Которая рекламировалась с пятым кадром. Сразу после сеанса они туда, толпы кинозрителей кидались покупать этот продукт. То есть через такой совершенно незаметный для грубого физического глаза 25 кадр в сознание человека могут вводиться, программироваться практически любые так называемые желания. То есть можно таким образом создать в человеке, создать, обратить внимание, создать совершенно чуждые, ненужные ему желания. И он побежит их исполнять. В наше время этим занимается практически везде средства массовой информации, так называемые телевидения, особенно те, кто можно очень хорошо 25-м кадром, или не обязательно 25-м, 30-м какие-нибудь и прочее, незаметно в их сознании, закладывать любое желание, современное же зомбирование. Многопланово и базируется на всех видах и способах внушения, который образует единый, все сокрушающий на своем пути поток. Чувствительность к нему, вот к этому способу внушения, была известной древним жрецам, древним магам, шаманам и так далее. Но в 17 веке, помните, такой был Австриец Месмер, ну, который якобы открыл для его лучи жизненной энергии, назвал их животным магнетизмом. Чего было открывать их, когда они были известны всегда, тысячелетия тому назад. Но для потемневшей, прогнившей, так сказать европейской всей этой идеологии, это было действительно открытие. Когда люди чего-то там начисто забывают, а потом вдруг кто-то что-то открывает, ну, считает прям таки архиоткрытие какое-то. То есть вот этот самый Мессмер предсказал, что человека следует рассматривать как своеобразное биомагнитное устройство подчиняющиеся законам электромагнетизма, а следовательно рассматривать как некой мощной в электромагнитном отношении, а отношении технического устройства. А раз так, то тогда на каждого человека практически Практически на практике, используя сверхвысокочастотные электромагнитные колебания, диктовать человеку все, что захочет диктатор или оператор. А чувствительность человека к электромагнетизму, его предрасположенность к зомбированию определяется тем, что нервная система человека вся построена... По принципу жидкого кристалла. То есть она жидкокристаллическую имеет структуру. В середине XX века был создан электронный микроскоп. В каждой клетке нашего многомиллиардного из клеток состоящего тела каждая клетка имеет такое микромагнитное поле реагирующая на величину поступающего сигнала, величина это равна одной миллионной доли вольта, то есть микровольт. Ну там есть децивольт, милливольт, а есть микро, одна миллионная часть. Экспериментально установлено, что электрические сигналы в нервных волокнах, как и в электронно вычислительной машине сигналы, либо равны нулю, либо некоторому максимальному значению, ну условно можно ее назвать единицей, либо минус, либо плюс единиц. То есть нейроны вот этого физического мозга у нас работают в таком же режиме, как работают основные ячейки электронной усилительной машины. Электронной вычислительной машины. При всем этом надо учитывать, что особенно реактивными, то есть реакцию наибольшую ответную проявляют, те системы, которые выполняют регуляторные функции, то есть функции регулирования, какие у нас в организме. Это нервная, эндокринная и кровеносная система. Есть основания полагать, что попавшие в ЦРУ разработки немецких и других западных ученых в этой области вселили Аллену Далису, директору ЦРУ, который возглавлял ЦРУ сразу после войны, вселили уверенность в возможность полного разгрома СССР изнутри. То есть через зомбирование так называемых советских граждан. А поскольку все советские граждане это по сути дела были сущности бездуховные, ну, под духовностью, как понять, надо понимать не принадлежность, скажем, к той или иной секте или церкви, а принадлежность как бы к истинной мудрости. Хотя прозомпировать какого-нибудь правоверного или православного или католического верующего, особенно фанатика, либо практически невозможно, либо очень трудно. Почему? Потому что у него есть внутри, за что можно сдержаться. Хотя вот то, за что он держится, оно, как правило, ложное, но даже ложная идея может защитить человека от явного влияния извне, в зависимости от того, насколько у него идола. Норберт Винер высказывал в этой связи очень серьезные опасения по поводу появившейся возможности захвата власти группы диктаторов при помощи кибернетических машин, которые могут оказаться способными осуществлять управление одной личностью, даже страной и даже всей планетой. В них он усмотрел новую реальную силу, которую можно использовать как для добра, так и для зла. Норберт Виннер – это один из основателей так называемой квантовой механики. Современники Виннера из ЦРУ надеялись превратить мыслящих, обладающих свободой принятия решений, принятия сознанием дела, превратить в механических исполнительных роботов. Верхушка правящая рассчитывала формировать психику людей посредством внушением запрограммированного статистического счастья с достаточно примитивными потребностями, но зато с нужными политическими взглядами. То есть создать человека, у которого никаких серьезных высоких интересов не будет, кроме чисто животных скотских, и при этом Будут нужные политические взгляды, то есть таких биороботов, полуживотных, полулюдей. Планируется создание вот, силами зла, которые известно нам, которые на Западе олистворены а в так называемом комитете 300, создание такого мирового государства. Мирового государства. Вот такое мировое государство один доминиканский католический монах, Дюбары, так его звали, назвал миром, который для каждого ясного ума хуже ада. Вот такой мир планирует создать недобитое черной иерархией на этой планете. Правда, князя Тьмы самого-то ликвидировали в октябре 49 года. И наверняка ближайших к нему маршалов. Но генералы еще остались. И довольно много их. Они пытаются идею своего князя проводить дальше в жизни. Возникает вопрос, возможно ли преодолеть в себе комплекс зомби? Это вопрос. Возможно ли преодолеть в себе комплекс зомби? Ну, советы, конечно, некоторых независимых ученых по этому поводу даются. Для этого, мол, пишут некоторые ученые, необходимо научиться проводить логическую фильтрацию поступающей информации. Логическую фильтрацию. Значит, предполагается наличие фильтра. А что это за фильтр? Кто его создал? Где хозяин фильтра? На основе чего? Что из за энергии у этого человека внутри, который будет это фильтровать? И опять мы упираемся, если отсутствует связь у такого хозяина фильтра с высшими силами, то никакой реальной фильтрации там не будет. То есть если нет стержень за которой можно держать по поводу фильтрации естественно они пока еще не пришли к правильному пониманию ну они предлагают допустим вот на первых порах достаточно хотя бы знать правила декарта ну Декарт это был такой французский ученый который занимался как раз, вопросами ядерной физики и так далее тут вот хотя бы правило декарта предложенные Декартом для распознавания отдельных личностей, для распознавания лживых философских течений, и вот ими этими правилами можно руководствоваться. Правила четырех пунктов. Во-первых, ограждать себя от торопливости в суждениях и ограждать себя от предвзятых мнений. Второе, каждый трудный вопрос разлагать на Столько частных вопросов и ограждать себя от предвзятых мнений. Второе. Каждый трудный вопрос разлагать на столько частных вопросов, чтобы стало возможным более легкое их разрешение. Всегда начинать с простейшего, понятного и постепенно переходить к более сложному. И, наконец, составлять настолько полные обзоры сделанного предшественниками, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено. То есть вот этот Декард предлагал бороться с попытками зомбирования вот при помощи, так сказать, этих советов. Но он, видимо, плохо представлял, что среди сил зла, почему эти силы зла-то, как довольно могущественны оказались. Главарями-то черной иерархии всегда являлись в интеллектуальном плане архиразвитые сущности. Поэтому все попытки рассудком, интеллектом решить какие-то проблемы внешне или внутренние, перед силами зла всегда терпели крах. Ну, посоветовал Декарт вот эти четыре пункта. Затем нужно как можно быстрее избавиться от черт характера, который превращает человека в легко внушаемого зомби. То есть от чего надо избавляться? От неуверенности в себе, низкой самооценки, от чувства собственной неполноценности. От чувства покорности избавляться, от чувства робости, стеснительности, доверчивости, впечатлительности, стеснительности, доверчивости, впечатлительности избавиться от слабости логического мышления. То есть, видите, как много предложений, чтобы не стать зомби. Практически для обычного человека все это невыполнимо. Желательно также свести до минимума просмотра телепередач, особенно касается детей и стариков. Ну, скажем, что старые, что малые, да, помните, да? Если человек провел свою жизнь, не имея связи с миром света, с высшим миром, то в старости он порой хуже, чем малое дитя еще. То есть впадает в такой младенческий маразм. Дело в том, что младенца-то с его невежеством и своеобразным маразмом может чего-то научить, вот это ведь нет. В развязанной Соединенными Штатами психотронной войне, вот в этой войне, этот СССР потерпел сокрушительное поражение. Этот факт, доступный для понимания нашими гражданами в форме, Должен быть донесен до сознания каждого. Без понимания физики вот этого процесса, процесса зомбирования, без юридического толкования или определения того, что произошло, поэтому раз люди не понимают, что с ними случилось, то все структуры этих государств и всех граждан не смогут дать отпор, не смогут оптимально осмыслить процесс освобождения Родины от мудрецов-захватчиков. Ну, поскольку, насколько уверены, знаете, что есть помимо вот этого мира физического, есть еще и тонкий мир, который пронизывает все это физическое. И тонкий мир населен даже больше, чем физический. Тонкий мир. И человек, у которого нет связи с силами света, вот такой человек довольно в большой степени может зависеть от того, что происходит вокруг него в тонком мире. Вот одна женщина рассказывает, я четко слышала, что кто-то ходит по комнате, хотя кроме меня в квартире никого не было. Под тяжестью этого невидимого тела вскрипели половицы, а за спиной слышались голоса. Хотела посмотреть, ходит. Но какая-то сила не давала повернуть даже голову. Она постоянно чувствовала в доме присутствие кого-то невидимого. Даже видела иногда, как диван прогибается под тяжестью, и кто-то садится у нее Рядом в ногах. Однажды услышала звонок из двери, бросилась, открыла, увидела мужа, прижалась к нему, почувствовала его тело, его запах. На секунду оторвалась, оказывается, она никого не обнимает, и оказывается, никого нет в ее объятиях. Ей стало так страшно, но она только что обнимала мужа вроде бы. Так страшно, что захотелось орать от ужаса. Приятная ситуация, да? От ужаса. Приятная ситуация, да? Иногда чувствую, рассказывает эта женщина из Иркутской области, что мое тело как бы не принадлежит мне. И словно кто-то другой управляет телом. Она пыталась обращаться к врачам. Но те дубы дубами. И вот она пишет. Кому же обратиться за помощью, за советом? Не знаю. Это она пишет в газету. Как жить дальше? Не знаю. Мне три четыре года, я в полном отчаянии. Другая пишет. Вечером я получил психический удар по голове. У меня началась глубокая депрессия. После прочтения в вашей газете ряд статей я поняла, в чем дело. То есть, од... То есть одержимость. Все признаки одержимости налицо. У меня есть знакомая, которая занимается парапсихологией, учениями Рерихов, может еще чем-то. Она подтвердила мой диагноз. И поспешила отделаться от меня, как от духовно падшей. А во время депрессии со мной происходят ужасные вещи. Я постоянно чувствую присутствие чужого сознания в моем организме. Это порой выражается через сильные головные боли. Болит вся макушка, болит затылок. Приступами боли в висках. Чужой голос постоянно подбрасывает ужасные мысли, гробы, смерть, несчастье различные. Чуть ли не видения идут, спать не могу, боюсь панически. темно, плохо делается, в зеркало не могу глядеть. Чувствую кого-то внутри себя. У глаза людям не могу глядеть, мысли черные в голову лезут. И все представляю самоубийство и думая о веревке, хорошей петле на своей шее. А в душе холод, тоска, ощущение бессмысленности жизни и такое отчаяние. Мужу пыталась рассказывать, не верит. Потеряла вся скинтез к жизни. Ничто не радует, не вижу смысла жизни. Да и зачем вообще жить? Пробовала пить транквилизаторы. Они на время мутят сознание, а потом все снова. Старшей дочери 6 лет, три месяца сыночку держусь из последних сил, Чувствуешь, сил мало, сыночку держусь из последних сил, Чувствующую сил мало, все может закончиться сумасшествием. Ходил к психологу, но всего на один час стало легче. Тоже поможет? Не знаю, что делать. Книг эрихов у меня нет. Достать негде. Да и купить их мне не на что. Просто нет денег. Помогите ради Бога. Мне 25 лет. Томская область. Это вот всего вам. 2 три случая, да? А ведь таких случаев сейчас все больше. Их тысячи. По данным официальной статистики в той же России каждый год пропадает, исчезает 300 тысяч человек. Про спиритизм опасные, опасные последствия уже много написано. Как-то моя коллега-журналистка решила осмеять как выдумку спиритизм дабы не быть голословной, села с не менее критично мыслящей подругой за стол, чтобы покрутить блюдца, Ну, спиритизм, знаете, да? Вызвали духа, и кого бы думали? Того же несчастного Пушкина. Дежурная фигура у всех этих спиритистов. Как будто он там только и сидит, ждет, когда очередные придурки, его позовут, но Пушкин здесь оказался страшный игривым. комплиментами сыпал, стихи читал, вернее даже писал, и вот я же писал, и вот эти независимые эксперты, то есть журналистка, которая хотела дело покритиковать, и ее подружка тоже покритиковать спиритизм. С подозрением бросали косые взгляды друг на друга. Каждая участница этого сеанса казалось, что будто подруга соседка собственными руками водит блюдца от буквы к букве. Почему-то очень хотелось смеяться, но они постарались и договорились быть серьезными. Однако нет нет без да заливались хохотом. Вот эти две критиканши. Да было чего? Почему? Да после стихов и комплиментов этот самый Пушкин перешел к анекдотам, обильно приправленным матершиной. Вот уж никак не ожидали, что Александр Сергеевич такой легкомысленный оказывается. Пригласил подруг на свидание. И куда вы думали? В завораживающее загадочное место на кладбище темной ночи. Но как вы думали? Мог ли усопший пригласить куда-нибудь еще вне его родного места? Вот тут-то эти две критиканши оропели. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Слегка подхихиковая, нервно возбужденно, естественно, распрощались с Пушкиным. И стали всерьезно обсуждать, они же хотят исследовать этот вопрос. Идти или не идти на Цвинтер. То ли эти женщины были впрямь принципиальны, то ли любопытство разобрало, они все-таки решили идти. А на кладбище ничего с ними не произошло – идти на свинтер. То ли эти женщины были впрямь принципиальны, то ли любопытство разобрало, они все-таки решили идти. А на кладбище ничего с ними не произошло. Ничего. Зато, спустя несколько дней, на журналистку обрушился шквал телепатических посланий с того света. У нее не осталось никаких сомнений, что спиритизм не только существует как явление, но он очень опасен своими последствиями. А дальше в этой несчастной исследовательце Никакие экстрасенсы не могли отключить ее от навязчивого контакта с невидимкой. Спустя несколько месяцев она закончила жизнь самоубийством, не выдержав натиска пушки. Незадолго до кончины эта журналистка рассказала, она может быть выдержала бы натиск, но темная тварь шантажировала ее угрожая благополучию ее детей. А для матери это страшнее, нежели страх за собственную жизнь. Ну, вот, сейчас, как вам известно, ну, если интересуетесь, конечно, невидимый мир стал более доступный. Причина первая – это резкое и кардинальное изменение электромагнитных колебаний Земли. Так считают некоторые ученые. Все прибора, спутники, дальние связи, теле, радиоприемники дают такое излучение, что возбуждает не только нас, влияя на наши нервы и органы чувств, но и приводит в активное состояние. А это открывает канал жителям тонкого мира, искать с нами контакта. Отсюда огромное количество посланий. Послание обычно начинается так. Люди Земли, опомнитесь, пока не поздно. Потом увеличение количества насильственных смертей, вооруженные конфликты, преступления с убийствами растут, геометрической прогрессии. В начале 20 века толком еще и не знали, что такое мировые войны. А за эти сто лет человечество примерило на себя эти войны. Войны очень нужны. Черным финансовым воротилам. Для них это страсть как прибыльное мероприятие. Поэтому поиск хотя бы малейшей зацепки для развязывания войн терроризма ⁇ это дело не только политическое, для них это страсть как прибыль, прибыльное мероприятие. Поэтому поиск хотя бы малейшей зацепки для развязывания войн терроризма ⁇ это дело но в первую очередь экономическая. А дальше, смерть миллионов энергичных, физически не изживших у себя разные хотения, желания, страсти и прочее, смерть вот этих всех людей это легкий способ очень тесно заселить нижние этажи астрального мира. Они все туда обыскакивают. Ну, молодые физически сильные, да? Страстищи там, о какие. Жрать, попить, понимаете? А самое главное, самое приятное, это же сексом позаниматься. До отвала. Да. И вот эта вся публика выскакивает туда, против воли своей. И куда она? В нижних слоях застревает. И опять рвутся сюда. То есть вот человечеством нашей земли игнорируется, вот человечеством нашей земли игнорируются все законы космического бытия. Застрявший между небом и землей вот эта вся публика либо сразу воплощается опять, помогает воплощаться такие же отбросы, как они, либо налог застревает вот в соседнем мире настолько густо заселенным, что можно его сравнить забитый до отказа коммуналкой. Ну, коммуналку, помните, да, где-то в кино там? После войны у нас эти коммуналки были еще, да? Когда жилья было мало, а народ еще полно жить не уйдет. А что такое коммунальная психология, это известно всем. Ну, во-первых, это желание насолить соседу. Это вечное бунтарство против недостойного существования. Отсюда частые случаи полтергейста вот эти застрявшие между тонким и плотным этого тела, только при помощи эфирного тела можно влиять на эту физическую материю. Можно швырять там разные вещи, понимаете, и так далее, и так далее. Ронять холодильники, бросаться там чем угодно, там камнями. В одной квартире прямо с потолка камни тут насыпались везде. Но потолок был чистенький, беленький, так и остался. А иногда вот такие невидимки просто выживают, хозяев из собственной квартиры. То есть вот этот вот. Вот умершие привязаны к тому месту, где они раньше жили-то. А некоторые очень сильно привязаны. Особенно это относится к самоубийцам. Каким-то непостижимым законом они призваны оставаться там, где разыгралась вот эта трагедия с ними. Это своеобразное как бы возмездие кармическое за то, что они когда-то пренебрегли таким бесценным даром природы, который называется жизнью. Однажды, ну а сейчас уже, вы знаете, есть такие службы, которые занимаются вопросами вот этого, всяких там полтергейстов и всяких парапсихологических явлений. Вот такого одного исследователя пригласили в один дом. Хозяева купили дом. И вдруг по непонятным причинам в этом доме окна и двери открывались причинам в этом доме. Окна и двери открывались, закрывались сами собой. Никого не спрашивая. Но вот однажды молодые супруги пошли в гости. Оставили троих детей школьного возраста дома. Часа на 3-4. А в это время все окна как по указу волшебной палочки раскрылись настежь, хотя до сих пор были закрыты наши пингалеты. Ну, старшие ученики задали трепку младшему тот то клялся, обожился, ничего не делал. Полчаса спустя, как младшего за прегрешение уложили спать, окна и вновь открылись. Так и присидели, трясясь от страха до прихода родителей. Но и при родителях невидимки продолжали открывать-закрывать окна. Все длилось до тех пор, пока хозяйка, наконец, вслух возмолилась, взмолилась. «Ну, кто бы ты ни был, перестань баловаться, ведь дети-то боятся», и это обращение подействовало. Наутро взрослые догадались о том, что, оказывается, можно общаться с этой невидимкой-то или невидимками, а потом выяснилось, что, оказывается, в этом доме жила девочка, Ей было 15 лет. Однажды любимая собачка дорожку перебегала. А тут тебе автомобильчик на собачку-то. девочку не задумываясь, кинул спасать. Собачка-то живая осталась, а девочке-то раздавила. Родители похоронили девочку. Ну, а этот вот корреспондент здесь рассказывает, поскольку мы были атеистами, никаких погребальных ритуалов, Отпиваний, молитв произведено не было. Спустя год родители продали дом, уехали. Спустя год родители продали дом, уехали. А их умершая дочь по каким-то причинам, не сумевшая занять нишу в ином мире, осталась на том месте, где когда-то жила. Их присутствие родителей, пока они тут жили в этом доме, присутствие придавало смыслу существования. А когда отца матери не стало, Девочка охватила отчаяния, и она искала способ, как обратить на себя внимание. И вот таким образом открывала и закрывала двери. Это все, что она умела. Ну, из способов влияния на физический мир. Новые хозяева отнеслись к судьбе невидимой жительницы с пониманием. Спросили ее, хочет ли она, чтобы ей заказали за упокойную службу. Девочка не знала, поможет ли это решить его проблема. Ну, на всякий случай дала свое согласие. Проблема. Ну, на всякий случай дала свое согласие. А церковная администрация не могла решить, может ли отпевать давно умершего ребенка. Ведь точно же не было сказано, крещена девочка или нет. Попы же не могут это дело. У них своя там, понимаете, кухня. Но все-таки осветить помещение решились. После освещения стуки стали слабее, реже. Спустя несколько недель беспокойной невидимки уже никто не слышал. Найти свое место в фотостороннем мире не так уж просто для тех, кто еще не готов был туда отправиться. Не имея возможности уйти с нижних этажей тонкого мира, усопший отчаянный пытается не порвать, не порвать связи с физическим миром, которые они как бы по праву еще продолжают считать как бы своим. То есть, ну никакой совершенно подготовки-то нет у этих людей. Раньше про тех, кто слышал голоса из тонкого мира, говорили, что у них крыша поехала, а сейчас окажется про большинство из нас можно как раз так говорить. Выражение неприятное, крыша поехала, но оно как нельзя лучше отражает реальность. Почему? Давно что начинает возрастать чувствительность людей, обостренная восприимчивость в силу того, что стихия огня наращивает свою напряженность. Счастье, законы космической жизни создают препятствия потере собственной целостности. Как бы ни были надоедливые астральные соседи, мы всегда можем самоизолироваться и уйти от их влияния. А как это сделать? Срочно восстановить свою связь с природой. Стоит только поставить себя в те природные условия, которые нам принадлежат по праву рождения и обеспечивают наше выживание. Ну, кто-то предлагает... Мол, надо вот на вольном воздухе, а не в каких-то помещениях. А если уж помещение, то просторное, хорошо проветриваемое. Некоторые люди в случае астральной привязки предпочитают обращаться к экстрасенсам, который знает и умеет как избавить. Это тоже, мол, путь избавления от астральных бомбардировщиков. Но если применить в качестве объяснения привычное нам понятие, то есть знание духов можно сравнить с хирургией, от терминологии народных целителей. Говоря о контактах с навязчивым астральным миром, целитель употребляет слово отсечь, то есть они словно с миром. Целитель употребляет слово отсечь, то есть они словно скальпелем отсекают и латает дырки во внешней мембране ауры. Но если целитель умен и мудр, он обязательно предупредит человека о том, что возможны рецидивы, если хозяин не будет работать над своей аурой. Следствие устранено, но причина негативного влияния явления не устранена. Она находится внутри человека. А вот с этой-то причиной, то есть где человек является закивалой, придется остаться один на один. Без кивков каких-то на экстрасенсов там, без претензий на то, что вы что-то меня плохо вылечили, а я много заплатила. Ну обычно такие же претензии, да? Сейчас же есть экстрасенсы, они что? Таньга любит все почти. Человеческое невежество. И вот когда человек не живет внутренней жизнью, а живет внешней, то есть... У него все органы чувств направлены вовне. Готовность такого человека к постоянному прослушиванию, например, тех же телепередач, там, радиопередач. А сейчас теле у нас, да, теле у нас здорово везде, теле. Так вот, готовность как раз вот эта, к тому, чтобы таращиться в телевизор там, или навесить на себя наушники и вот этот повесить плеер там, да, и он что-то орет там все время. Вот такая готовность, обратите внимание, готовность. Это своеобразный сигнал в пространство, в чем суть сигнала. Я готов слушать все, что угодно. Чувствуете? Вот такой кандидат в жертводержание. Чувствуете? Вот такой кандидат в жертводержание. Вот и все. Астральные существа, прекрасно знающие о том, что они не, не могут покушаться на какую угодно личность, расценивают жажду слушать, неважно, что слушать, но ну, в первую очередь, что слушаем, телевизор, да, в утра до вечера, они вот расценивают эту жажду Человека, который похож на мусорное ведро, которое можно вливать туда все, что хочешь, расценивает как приглашение к диалогу с ними. Их рассуждения не лишены логики определенной, конечно. Мол, вот если человек допускает вокруг себя энергетический и шумовой хаос, если допускает, если допускает, то неважно какой это хаос. Значит, можно таки, такого человека прибрать к рукам. И все. Спиритизм, связь с умершими, связь с какими-то духами. А эти духи, по большей части, совсем и не светлые, и не чистые, и неправедные. Как раз вот таких контактов очень много. Одна врача рассказывает... Обратилась женщина с просьбой помочь ее 18-летней дочери. Вот ее привели, эту дочку, страшная картина. Все ее лицо, руки, тело были покрыты бордово-синими кругами и укусами. У девушки страшная истерика. Спустя время, или Наполеона, или Ленина, или Сталина. Так вот и она тоже вместе с тремя подружками принялась как-то гадать. И вышел на нее черный дух какого-то садиста, который стал систематически исчезать его, вынуждая покончить жизнь самоубийством. Такие истязания наступали каждую ночь. Она была доведена до полного отчаяния, находилась на грани самоубийства. Пережила страшные месяцы в своей жизни. Вот нашлась какая-то экстрасенс, которая попыталась ей помочь. Ей это удалось. Еще случай. Женщина к, этой, к, этой вот, к этому экстрасенсу подошла пожилая с просьбой. Помочь отсечь связь. С хулиганской сущностью, которая не давала спокойно. Связь с хулиганской сущностью, которая не давала спокойно жить. Эта пожилая женщина постоянно слушала жуткую невообразимую брань. Темная тварь изливала целые потоки на словесной нечисти. Это проводило женщину в шок. Невидимая тварь требовала прекратить любые связи с мужем. Не позволяло выражать нежность к детям и внукам. А почему это случилось с этой женщиной? Все это произошло в результате самонадеянности и легкомысленного отношения к спиритизму. И незнание его законов действия. Законов. Погадало называется. Вот за это что? Расплачиваться теперь надо. Так что... Хорошо надо подумать, прежде чем гадать, прежде чем заниматься спиритизмом и пытаться узнать свое будущее от этих темных отбросов, которые там будут тебе блюдечко крутить и рассказывать, что там тебя ждет в будущем. Все это чревато последствиями для вас и ваших близких, говорят те, кто пострадал. Сегодня многих пиенит, Свобода контактов с тонкими сферами. Предостережение там разных церковников, там, учителей человечества не доходит до многих контактеров. Истинный духовный учитель не навязывает своему ученику ровным счетом ничего. То есть он всегда оставляет ему свободный выбор. Такой учитель не навязывает своего мнения или своего учения. А просто и живет по своим законам и тем самым показывает ученику собственным примером суть своего учения или своего учения. А просто и живет по своим законам, и тем самым показывает ученику собственным примером суть своего учения, готов принять образ жизни учителя, вот тогда он и становится учеником. А если ученик этот только в уме соглашается со своим учителем, а продолжает жить по своим меркам и законам, то это не ученик, это лишь любопытный ум. Мы все без исключения читаем разные книги, эзотерические книги, Библию там читаем, Пхагавадгитву и так далее, и так далее. Но в итоге-то мало кто становится учеником жизни. А что остается? Ничего. Любопытство ума. А жизнь как была, так и остается по-старому. Никакого обучения. Все астральные путешествия, информация из так называемых других миров, он сегодня дружку рассказывал по телевизору, контактов с инопланетянами. Так вот, знающие по этому поводу говорят так. Все астральные путешествия, контакты. Информация с других миров. Это действительно не откуда-то там, с каких-то галактик или звезд, а все это с низших слоев тонкого мира. Там тебе изобразят любую галактику, любую звезду, любую цивилизацию, какую хочешь. И вся эта публика контактерская на этом ловится. И все это называется не иначе, как прелесть ума такое прещение зачастую впадали и многие святые. Опасения тоже, скажем, церкви и католической, и православной не напрасны. В своей безответственности мы часто через себя открываем двери. Часто через себя открываем двери низшим сущностям в нас физический мир. Барабашки там, всякие сущности появляются в нашем мире за счет нашего невежественного открывания дверей. Силы тьмы от тех контактеров, которые с ними начинают контактировать, не предупреждают об опасностях, не предупреждают, целительству не учат никакому, а представляются светлыми учителями человечества и постепенно начинают затягивать энергетику людей в свои планы. вот например к одной женщине темный отброс пришел в облике космического учителя Мурии. А невежда, естественно, поверил. А зачем пришел? С задачей создать матрицу Илии или еще какой-нибудь чушь. Концовка, естественно, плачевная. Или, допустим, вспомним описание смерти тех или иных колдунов которые контактировали с низшими слоями тонкого мира. Смерти, как правило, ужасно. Имея колоссальный эфирный проводник, в сущности не дают возможности умереть колдуну. Он уже разлагает, страдает, мучает, спросит кого-либо молодого к себе. Темные не дают ему умереть до тех пор, пока он не передаст. Свой так называемый «черный опыт» Кому-то по наследству. Каждый, вступающий на путь духовного совершенствования, подвергается в процессе жизни различным испытаниям. Эти испытания помогают выявить наши недостатки и наше достоинство. Совершенствование подвергается в процессе жизни различным испытаниям. Эти испытания помогают выявить наши недостатки и наше достоинство. Одна из первых, проверка, самая главная, что ли, это испытание на распознавание. Сможет ли человек отличить истину от лжи, добро от зла, хорошее учение от плохого? То есть наработал ли он в прошлых жизнях чутье на истину, как у собаки, скажем. Так вот, распознавание действительности есть первые требования, первое условие на пути истинного ученичества. Распознавание истины, добра, хорошее учение от плохого. Почему? Потому что особенно на первых порах, как правило, большинство людей не в состоянии верно оценить то, что с ними происходит. Не могут определить, откуда все это, от света или от тьмы. А от неумения правильно распознавать совершаются тяжелейшие ошибки порой. Нередко обманувшись, люди вступают в откровенный контакт с темными тварями. К чему это ведет? К разрушению психики, к одержанию, скажем, и так далее. Вплоть до того, что хозяина просто выгоняет из тела, а занимает это тело, либо одна какая-нибудь темная тварь, либо несколько – а сейчас даже научились современные, так сказать, определенного направления ученые оживлять трупы умерших, подселять туда нужную сущность, которая будет выполнять то, что нет. Вот человек умер, допустим, похоронили на третий день, четвертый, пятый день там, допустим. Трупное разложение уже пошло. Его оживляют. Но самого же хозяина нет, естественно. Тело вроде то же самое, но это не человек уже. И таких сейчас все больше и больше появляется. У них нередко лицо попорчено трупным разложением. Ответы на эти вопросы. Можно подчеркнуть в живой этике, в Писаниях святых отцов Церкви. Опыт святых подвижников, как в Востока и Запада, очень богат, и будет полезен всем, кто изучает, скажем, живую этику. Недаром-то Лену советовал в письмах своих Пять Томов. Знаете, слышали, да? Про книги Таталюда? А также труды великих подвижников которые жили, особенно, сразу после Христа, там, недалеко. Это такие, как Ориген, Антоний Великий, Макай, Египетский, Афанасий, Василий Великий, Иоанн Златоуст. То есть, вот, это еще те святые, пока учения Христа окончательно не изуродовали к середине первого тысячелетия. Один позитивник говорил, что все мы люди... Находимся в прелести. Что такое прелесть? Все обмануты, все обольщены, все находимся в ложном состоянии. Все нуждаемся в освобождении от лжи, в освобождении истинной. Майя-прелещение, сказано в гранях Агни-йоги, губительна тем, что извращает действительность. И делает им то, что само по себе не содержит ничего привлекающего. Как только распознается тьма за внешним покровами прельщения, то все это теряет свою привлекательность. В одной женщины в комнате висел портрет уважаемого ей человека, ну, одного из героев Великой Отечественной войны, как-то взглянув на него однажды, она вдруг увидела страшное лицо, почему-то, кажется, страшное лицо стало. Это видение стало проявляться слишком часто. Женщина не знала, что делать. Посоветовалась с друзьями, те порекомендовали неотступно читать молитву, почистить комнату свечой часто. Женщина не знала, что делать. Посоветовалась с друзьями, те порекомендовали Неотступно читать молитву, почистить комнату свечой. Но несмотря ни на что, это явление не исчезало. Вскоре с ней случился сердечный приступ. Пришлось в конце концов отправить ее в психбольницу. А квартира, во что была превращена ей? В страшный беспорядок, грязь и так далее, и так далее. А ведь она была педагогом, всегда выглядела довольно опрятно. Вот случай одержания. А очень много разных. А почему с ней случилось одержание? Ну, во-первых, понятно, да? Духовное невежество, отсутствие связи с высшими силами. А главное, это страх. То, что она вместо вот этого портрета, который висел у нее, у кого-либо очень опасно. Понятно, да? Бояться. На всякий страх, который появляется, надо как реагировать? Кто знает? Страх какой-нибудь у вас появляется, и как надо реагировать? На все воля Божья надо немедленно отвечать. На все воля Божья. Немедленно все эти твари со своими страхами вас оставляют. Потому что больше с вами им делать нечего. А если забудете вот эту формулу, ждите рецидивов. Ну вот тут, тут потом почитаете как раз вот на эти темы. Однажды один довольно большой святой молился ночью. Ну, вы знаете, монахи, конечно, по помогу молились, да? Вот святой старец Силуан в этой, на афоне там, в Греции. Молился, молился, вдруг Кели наполнен странным в этой, на афоне там, в Греции. Молился, молился, вдруг на наполнил странным светом. Свет пронизал даже его тело, да так, что он увидел все свои собственные внутренности. И голос какой-то ему внушал, «Прими, это благодать!» Однако душа молодого послушника смутилась при этом, и он остался в недоубении. Но молитва хотя и продолжала действовать в нем, но дух сокрушения отступил. И стал хохотать во время молитвы. Он тут понял, что что-то не то произошло. А в другом случае молится, поклонился в очередной раз, поднимает голову, а между иконами...